С этого момента начните мыслить в таких терминах. Вы служите причиной своей жизни, своего мира. Вот смысл духовного поиска. Принятие полной ответственности за собственное существо. У страдания нет внешней причины. Причина внутри. Вы всегда складываете себе ответственность но внешнее служит только предлогом. Да, страдание вызывается внешними поводами, но ничто внешнее его не создает. Когда вас оскорбляют, оскорбление приходят снаружи, но гнев у вас внутри. Гнев не вызывается оскорблением, не возникает вследствие оскорбления. Если бы внутри вас не было энергии гнева, Оскорбление осталось бы бессильным. Оно бы просто прошло мимо, не обеспокоив вас. Вне человеческого сознания нет причин. Причина существует только внутри вас. Вы сами причина всего в своей жизни. И понять это, значит понять одно из самых фундаментальных истин. Понять это значит начать путешествие трансформации.